Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня урок необычный. Он посвящен вредным советам то есть то что делать ни в коем случае нельзя если у вас есть проблемы в поясничном отделе позвоночника и особенно если у вас есть обострение то есть когда есть боли которые сковывают ваше движение когда вы не можете лишний раз выполнить какое-то упражнение и в этом случае тактика лфк и вообще восстановление будет совершенно другая чем иногда люди себе представляют к тому же буквально недавно на Днях я посмотрела одно видео в ютубе, где показывали упражнения для того, чтобы снять боль в пояснице и вообще быстрее восстановиться. Но вы знаете, меня лично это просто очень сильно удивило, потому что то, что там показывали, по идее использовать ни в коем случае нельзя. И сегодня я вам покажу несколько вредных советов для поясницы, которые вы не будете использовать. Первый совет. Если вы хотите восстанавливать свою поясницу и вы находитесь на начальных этапах, ни в коем случае не используйте стул. Запомните, любые упражнения ЛФК на начальных этапах никогда не выполняются сидя. Потому что когда мы находимся в этом положении, то нагрузка на пояснице максимальная. Даже когда мы стоим, и то меньше нагрузки на пояснице, чем когда мы сидим А уж тем более, когда мы делаем с вами упражнения Вредный совет номер два Кроме того, что нагрузка идет на поясницу сидя Ни в коем случае не выполняем следующее упражнение Не нужно нам наклоняться вперед и округлять спину, когда нагрузка, ну, просто идет вопиющая на поясничный отдел позвоночника, и затем снова возвращаться. Потом снова мы наклоняемся и снова поднимаемся. Ни в коем случае этого делать нельзя. И то же самое, как и наклоны в бок. Вот вы сидите, и вот вы делаете максимально, например, наклоны вниз, как будто бы хотите достать до пола. Если у вас есть боль в пояснице, то наоборот, эти упражнения будут вредные для вас. И ни в коем случае не выполняются сидя. Следующий вредный совет номер три. Если мы со стулом с вами все поняли, Теперь то, что касается упражнений стоя. Да, очень много есть упражнений для поясничного отдела стоя, но они уже используются, во-первых, в период ремиссии, когда у вас нет боли, а вы хотите, наоборот, укрепить свой мышечный корсет, и когда вы выполняете упражнения для профилактики. Вот тогда стоя это подходит. Если у вас есть обострение и боли, то мы выполняем исключительно только лежа на спине, лежа на животе или хотя бы стоя на четвереньках. Но сейчас мы поговорим об упражнениях стоя, что тоже нельзя делать. Итак, еще один вредный совет. Ни в коем случае мы с вами не тянем поясницу, когда наклоняемся вниз, скругляем спину и пытаемся как будто бы руками достать до пола. И вроде это, казалось бы, хорошее упражнение, вроде как растягиваются мышцы сзади, и вроде как, да, мышцы спины. Но в этого не происходит. Когда вы наклоняетесь вниз – во-первых, у вас происходит очень сильное сгибание поясничного отдела позвоночника. Очень сильно натягиваются связки поясницы. И самое главное, нагрузка увеличивается в разы на поясничное отдел позвоночника. И за счет вот этой округленной спины, вы уже точно потом, если подниметесь, то, скорее всего, боль либо усилится, либо ответит вам нехорошей реакцией. Поэтому, если мы уже выполняем упражнение на ремиссию, то есть для профилактики и уже укрепления мышечного корсидора, и мышц стабилизаторов позвоночника то выполняем наклон правильно мы кладем руки на пояс и когда наклоняемся в первую очередь мы отводим таз назад для того чтобы сохранить баланс и устойчивое положение и немного сгибаем колени и самое главное мы сохраняем наш правильный естественный прогиб в пояснице и смотрим вперед сохраняя при этом осанку и затем возвращаемся обратно в итоге у нас Полностью вся поясница и спина не выполняет никаких движений. Мы держим за счет изометрического напряжения мышц спины и мышц стабилизаторов позвоночника. И наклон мы выполняем только за счет сокращения мышц ног. И выглядит это так. Вот мы наклонились и медленно возвращаемся обратно. Снова наклонились вперед. И возвращаемся обратно. Вот это считается безопасным упражнением для поясницы и то, когда у вас нет острых болей. И еще один вредный совет для поясницы, как делать ни в коем случае нельзя. Как вы знаете, поясница у нас не только мышцы спины, но это у нас и пресс, и косые мышцы живота, и ягодичные мышцы, и мелкие мышцы-стабилизаторы, которые окружают весь позвоночник. И поэтому пресс нам тоже нужно укреплять для поясницы, но укреплять его нужно правильно. И сейчас я вам покажу те упражнения, которые ни в коем случае нельзя делать при болях в пояснице, и если у вас организм просто не подготовлен к физическим нагрузкам. Итак, упражнение, которое нельзя делать при болях в спине, на пресс Это, во-первых, полное скручивание, когда вы отрываете полностью тело от пола и тянетесь вперед И затем снова возвращаетесь в исходное положение Снова отрываете и вперед, и опускаете обратно Почему это упражнение вредно? Именно только тогда, когда у вас есть боли в пояснице. Это упражнение очень хорошее, но при болях мы его, естественно, не используем, потому что нагрузка и напряжение в поясничном отделе у нас тоже увеличивается. Поэтому мы используем более правильное упражнение, когда поясница не напрягается, и в то же время мы тренируем пресс. Во-первых, это поочередный подъем ноги. Вот мы поднимаем вверх. Поверьте, здесь пресс хоть и минимально, но тоже участвует. Снова вверх и опускаем вниз. Можно также ноги, наоборот, согнуть и точно так же поднимать по одной ноге. Особенно, когда у вас еще сохраняются какие-то симптомы в поясничном отделе. Но мы уже начинаем с вами заниматься восстановлением и укреплять наш мышечный корсет. При этом расслабляя поясницу и спину. И то же самое наверх. Ноги мы сгибаем, руки заводим за голову. И сейчас мы на выдохе просто отрываем голову и плечи от пола и немного приподнимаем вверх и опускаем обратно. Снова выдох и вдох, выдох и вдох. И в этом случае у нас прекрасно прорабатываются мышцы пресса и косые мышцы живота, но поясница при этом не напрягается. И нагрузка на нее не увеличивается. И последний вредный совет для поясницы. Есть такое упражнение, в котором включается мышцы спины. И это упражнение очень хорошее, но его не используем при боли в спине. А только тогда, когда потихоньку боли ушли, и мы начинаем активно восстанавливаться. И то сочетая вместе с упражнениями на расслабление. Про какое упражнение я говорю? Когда мы лежим на животе, неважно, где у нас руки находятся, пусть за затылком, либо вот так, либо просто перед собой, и мы выполняем гиперэкстензию, грубо говоря. Мы поднимаем корпус за счет напряжения всех мышц спины и опускаем обратно. Снова подъем и опускаем обратно. Это упражнение хорошее, но мы его используем уже, можно сказать, на втором этапе восстановления, когда боли потихоньку сошли, но вначале... Мы это упражнение не используем для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения в поясничном отделе и не усугублять ситуацию. Как лучше уж тогда заменить, если мы потихоньку восстанавливаемся и нам все равно хочется уже добавить какую-то нагрузку на спину, но не перегрузить ее. Для этого нужно сначала хотя бы встать на четвереньки, так как это у нас разгрузочное положение для всей спины и поясницы в том числе. И во-вторых, мы выполняем упражнение, которое изометрически напрягает мышцы поясницы, но не создает такого давления и, и не вызывает ни единого движения в поясничном отделе. Что мы делаем? Из этого положения мы с вами одну ногу вытягиваем просто назад, параллельно полу, и затем медленно возвращаемся меняем положение и снова другую ногу вытягиваем и возвращаемся в исходное какая фишка этого упражнения когда вы ногу вытягиваете Вдоль пола в это время напрягаются все мелкие мышцы стабилизаторы позвоночника Почему они напрягаются? Этим мышцам важно удержать равновесие и сохранить ваше туловище в исходном положении То есть вот вы ногу вытянули и сейчас мышцы немножко у нас напрягаются в изометрическом положении Для того, чтобы у нас таз никуда не уехал, ни вверх, ни вниз, да? а туловище осталось параллельно полу И затем возвращаемся обратно И то же самое другой ногой и поверьте, здесь вы почти что не чувствуете никакую нагрузку на поясничный отдел, но в то же время мелкие мышцы хорошо прорабатываются именно за счет изометрии. Ну что ж, дорогие друзья, вот я вам показала несколько вредных советов, что нельзя делать при болях в пояснице. Если вам это видео понравилось и вы хотите узнать больше вредных, ну и также, конечно, полезных советов для поясницы, то обязательно ставьте внизу лайк под этим видео, для того, чтобы я видела, что вам интересно. И тогда в будущем я обязательно буду почаще записывать такие видео. Ну что ж, оставайтесь здоровыми, ждите следующего видео. На связи с вами была Александра Бонина.